Тема – понятие самопрезентации, техники эффективной самопрезентации. Самопрезентация – это технология построения благоприятного первого впечатления. Умение правильно подать себя в обществе, демонстрируя свои достоинства и затеняя недостатки. Самопрезентация – это то, как человек выглядит. Поэтому первый канал самопрезентации – это визуальный, зрительный канал. Самопрезентация – это то, что человек говорит, в том числе и о себе. Соответственно, второй канал – аудиальный или слуховой. Самопрезентация – это чувства, ощущения, которые возникают у собеседника в процессе общения, когда он попадает под обаяние вашей личности. Это кинестетический канал. Главная цель самопрезентации – завоевание лояльности к своей персоне со стороны значимой для вас группы людей. Один из вариантов самопрезентации – это выступление перед аудиторией публикой. Самопрезентация складывается из трех составляющих. Тот, кто самопрезентуется – тот, кому самопрезентуются, и то, что самопрезентуется. Возможные трудности самопрезентации. Это невнимание к собеседнику, ограниченность видения ситуации, когда я не могу выйти за пределы инструкции, отсутствие собственной мотивации, Неуверенность в себе, страх осуждения, критики со стороны других людей, страх провала, неуспешности, неудачи, невнимание к себе, к своим желаниям, целям, непринятие отказа, отсутствие четкого понимания, что хочу донести, страх потери контроля над собой или ситуацией, стремление к постоянным оправданиям, скромность, стеснительность. При формировании первого впечатления о человеке роль играют внешний облик, оформление внешности, экспрессия, внешняя выразительность, выполняемые действия, предполагаемые качества личности. Советы по эффективному общению. Что бы вы ни делали, не делайте это расслабленно. Рассуждайте живо и воодушевленно. Когда вы разговариваете, старайтесь смотреть в глаза. Не суетитесь, не прячьтесь за свои волосы. Слушайте так же активно, как и говорите. Опирайтесь на хороший вкус. Вы ведь хотите, чтобы люди вас заметили, а не вашу одежду. Техники публичного выступления на этапе установления контакта с аудиторией. Выдержать паузу, обвести аудиторию взглядом, улыбнуться, сделать комплимент аудитории, пошутить. Техники публичного выступления на этапе начала выступления. Задать проблемный или оригинальный вопрос по теме выступления. Начать с интересной цитаты по теме выступления. Начать с конкретного примера из жизни. Начать с образного сравнения предмета выступления с конкретным явлением или вещью. Начать выступление с истории случая. Техники публичного выступления на этапе привлечения и удержания внимания слушателей. Рассказать необычные факты. Рассказать то, что непосредственно касается всех слушателей. Рассказывая, быть конкретным и определенным. Использовать образные сравнения, контрасты. Использовать наглядный материал, схемы, таблицы, диаграммы, фотографии, модели. Менять темп речи и интонацию. Двигаться во время выступления. Задавать адресные вопросы. Использовать юмор. Техники публичного выступления – на этапе активизации слушателей. Заботливое уточнение у присутствующих об условиях. Насколько им хорошо слышно? Достаточно ли света? Хорошо ли видно изображение проектором презентации? Не отсвечивает ли доска? И тому подобное. Вовлечение присутствующих в совместное изменение этих условий. Просьба помочь раздать материалы, передвинуть экран, найти выключатель и выключить свет. При этом необходимо высказывать именно просьбу помочь. Например, пожалуйста, помогите мне раздать материал. Обращение к экспертному мнению специалистов в зале. Или высказывание различных просьб. Например, поднимите руки те, кто... Искать сходство с аудиторией. Техники публичного выступления на этапе завершения выступления. Кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в речи. Резюмировать. Процитировать что-либо по теме доклада. Создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над поставленной проблемой. Поблагодарить за внимание. Техники публичного выступления на этапе ответов на вопросы. Поблагодарить за вопрос. Не торопитесь, отвечая на вопрос. Сделайте паузу. Сложный вопрос разделяйте на составляющие части. В случае затруднений с ответом... Простите повторить вопрос, либо уточнить его смысловые аспекты. Если вам задают вопрос открытого типа, уточните, какая конкретная информация интересует партнера. В случае непредвиденного вопроса можно просить время на поиск ответа. Не следует перебивать или останавливать спрашивающего. Если вы обнаружили, что вас неправильно поняли, тогда исправляйте ситуацию и переформулируйте свою мысль. Если у вас нет ответа, не бойтесь это признать. Попытайтесь вначале определить подоплеку вопроса, выявить лежащее в его основе намерение. После ответа иногда полезно уточнить у спрашивающего «Я ответил на ваш вопрос». Техники саморегуляции. Это основательная подготовка и репетиция выступления. Можно попросить пару хороших друзей сесть впереди в зале. Перед началом выступления необходимо снять напряжение. Успокаивающе действуют 20 глубоких вздохов незадолго перед началом выступления. Непосредственно перед началом речи говорить нужно подчеркнуто, медленно и спокойно. Во время выступления повторите другими словами только что сказанное. Если запутались, то предложение спокойно обрывают посередине и говорят, например, «Я хочу высказаться иначе. Надеюсь, лучше будет так». Вы переходите к новому разделу. Пропущенный отрезок – вы можете, можете привести позже со словами. Впрочем, мне нужно сказать кое-что еще. Или здесь мне хотелось бы еще добавить.